Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будет подробный мастер-класс по вязанию вот такого потрясающего трехцветного узора с объемными цветочками. Его можно использовать для украшения передней части свитера или кофточки. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 12 плюс 6 петель. Цепочка готова. Приступаем к первому ряду. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем 3 петли подъема. В ту петлю, которую держим, вяжем столбик с одним накидом. В следующие 5 петель свяжем еще 5 столбиков с одним накидом. Всего мы связали 3 петли подъема и 6 столбиков с одним накидом. Свяжем переход между фрагментами. 3 воздушных. В нижнем ряду пропускаем 2 петли. И в третью вяжем столбик без накида. Еще 3 воздушных. Две пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом. Свяжем еще 6 столбиков с одним накидом в следующие 6 петель. Вяжем переход 3 воздушных, 2 петли пропускаем и в третью вяжем столбик без накида. Еще 3 воздушных, 2 пропускаем и в третью столбик с одним накидом. И еще 6 столбиков. Так вяжем до конца ряда. Заканчиваем первый ряд семью столбиками с накидом. Второй ряд. 3 петли подъема и разворачиваем вязание. Над вторым, третьим и четвертым столбиками первого ряда свяжем 3 столбика с накидом. И вот с этого места будем вязать лепестки. Сначала свяжем основу для первого лепестка. Набираем 5 воздушных петель. Привязываем цепочку столбиком без накида первому столбику первого ряда. Заводим крючок сзади. Вытягиваем нить. И провязываем столбик без накида. Это основа первого лепестка. Теперь нам нужно вернуться к вязанию второго ряда. Для этого обвяжем цепочку петель в обратную сторону по следующей схеме. Первым вяжем столбик без накида. Вторым полустолбик. То есть накид делаем, но три петли связываем вместе. Четыре столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. четвертый еще один полустолбик и столбик без накида все это мы связали под 5 воздушных петель и получился первый лепесток из этой же точки вяжем основу для второго лепестка 5 воздушных и привязываем ее к крайнему столбику первого ряда этого элемента. Заводим крючок справа налево за столбиком, вытягиваем нить и вяжем столбик без накида. Вот это основа для второго лепестка. Провяжем цепочку воздушных петель в обратную сторону по такой же схеме, как и первой. столбик без накида полустолбик 4 столбика с одним накидом, полустолбик, столбик без накида. Второй лепесток готов. Теперь нам нужно довязать три оставшихся столбика с накидом в этом элементе. Оба лепестка выходят из четвертого столбика. Свяжем еще три штуки. Столбики каждого ряда идут строго над столбиками предыдущего ряда. Вяжем переход 5 воздушных 4 столбика над четырьмя столбиками предыдущего ряда. И от четвертого столбика начинаем вязать лепестки. 5 воздушных. Привязываем их столбиком без накида к первому столбику предыдущего ряда. И возвращаемся обратно по цепочке. По той же схеме, как и в первом элементе. Столбик без накида. Полустолбик. Четыре столбика с одним накидом. Полустолбик, столбик без накида. Вяжем второй лепесток из того же четвертого столбика. Пять воздушных. Привязываем их к крайнему столбику первого ряда. Возвращаемся обратно, формируя второй лепесток. Довязываем оставшиеся три столбика. Для перехода к следующему фрагменту вяжем 5 воздушных. 4 столбика с одним накидом. И отсюда начинается вязание третьего цветка по такой же схеме. В конце ряда довязываем последний седьмой столбик в третью воздушную петлю подъема. Третий ряд. Три петли подъема и разворачиваем. Над шестью оставшимися столбиками свяжем шесть столбиков с накидом. Три воздушных. Столбик без накида под арочку предыдущего ряда. Три воздушных. Вяжем 7 столбиков над следующим фрагментом. Вяжем переход. И так до конца ряда. В конце ряда в последнем фрагменте довязываем седьмой столбик в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Четвертый ряд, три воздушных петли подъема и еще 5 воздушных для третьего лепестка. Привязываем цепочку за четвертый столбик второго ряда, из которого выходят два первых лепестка. Вводим за него крючок, вытягиваем нить и вяжем столбик без накида. Провязываем третий лепесток. Это три петельки подъема. Их оставляем свободными. Вяжем 6 столбиков с одним накидом над 6 столбиками. А теперь от последнего седьмого столбика свяжем 5 воздушных для четвертого лепестка. Эту цепочку привязываем также за четвертый столбик второго ряда столбиком без накида. Вяжем лепесток в обратную сторону. То, что верхние лепестки вяжутся в промежуток между нижними, разворачивает их и придает цветку объем. Для перехода свяжем 5 воздушных. Столбик с одним накидом в первый столбик. Пять воздушных для лепестка, столбик без накида вот в этот четвертый столбик второго ряда. Вяжем лепесток в обратную сторону. Вяжем шесть столбиков с одним накидом. Пять воздушных для четвертого лепестка привязываем к четвертому столбику. Вяжем сам лепесток. Так довязываем до конца ряда. В конце этого ряда я буду менять нить. Поскольку последняя петелька ряда пришлась на столбик без накида в лепестке, распускаем его. Вводим крючок в 2 петли и протягиваем сквозь них нить другого цвета. Можно сразу обрезать первую нить и связать хвостики между собой. Следующие 4 ряда сместят рисунок так, чтобы цветы расположились в шахматном порядке. Приступаем к пятому ряду. Набираем 3 воздушных петли подъема и еще 3 в узор. Разворачиваем. Отсчитываем до четвертого столбика. И над ним вяжем столбик без накида. Три воздушных. В последний из семи столбиков вяжем столбик с одним накидом. Над пятью воздушными свяжем пять столбиков с одним накидом. И еще один столбик в первый столбик следующего фрагмента. Таким образом мы снова связали 7 столбиков, над которыми потом будем вязать цветок. Вяжем переход. 3 воздушных. Столбик без накида над четвертым столбиком. Три воздушных. Столбик с накидом в седьмой столбик. Пять столбиков над пятью воздушными. Последний седьмой столбик в первый столбик следующего элемента. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд так. Три воздушных. Столбик без накида в четвертый столбик. Три воздушных, столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема. Шестой ряд. Набираем три петли подъема и пять в узор. Столбик с одним накидом в первый столбик. Еще три столбика. четвертого столбика начинаем вязать лепестки. Вяжутся они точно так же, но давайте покажу еще раз. 5 воздушных. Столбик без накида под первый столбик предыдущего ряда. Вяжем лепесток в обратную сторону. Еще пять воздушных для следующего лепестка. Столбик без накида за седьмой столбик. Вяжем лепесток. Довязываем последние три столбика. 5 воздушных для перехода. И вязание повторяется. Когда связан низ последнего лепестка, набираем 5 воздушных. И заканчиваем ряд столбиком с накидом в третью воздушную петлю подъема. Вот в эту. Седьмой ряд. Шесть воздушных и разворачиваем. Столбик без накида подарочку три воздушных семь столбиков над семью столбиками. Снова переход и еще семь столбиков. Заканчиваем ряд: три воздушных, столбик без накида под арочку. Три воздушных. Отсчитываем третью воздушную петлю подъема и вяжем в нее столбик с одним накидом. Восьмой ряд. Три петли подъема. Плюс пять в узор. Вяжем столбик над первым столбиком. Дальше вяжем цветок также как в четвертом ряду узора. Не буду показывать полностью, чтобы не затягивать видео. Переход этого ряда состоит из пяти воздушных. Заканчиваем этот ряд. 5 воздушных после крайнего цветка. Столбик с накидом в третью петлю подъема. На этом этапе буду менять нить. Не довязываю последнюю петлю и ввожу нить другого цвета. С первого по восьмой ряды это раппорт вязания по вертикали. Девятый ряд полностью повторяет первый. Давайте покажу небольшой кусочек. Три петли подъема и разворачиваем. Над переходом из 5 воздушных вяжем 5 столбиков с одним накидом. Последний столбик вяжем в первый столбик следующего фрагмента. Три воздушных. Столбик без накида в четвертый столбик. Три воздушных. Столбик с одним накидом в последний столбик. Пять столбиков над переходом.